Здравствуйте, уважаемые господа, я надеюсь, что меня смотрят сетевики, потому что, если меня не смотрят именно сетевики, то можете идти мимо. Сегодняшний ролик сделан исключительно для того, чтобы немножечко разобраться в бизнесе интернет для сетевиков. Потому что очень многие люди из категории MLM-дистрибьюторов, сетевиков ходят, дрейфуют по чьим-то чужим YouTube-каналам, дрейфуют по чужим лендосам, так скажем, да, попадаются на различные уникальные презентации блогеров, а потом всяких различных инфобизнесменов, которые рассказывают о том, что приходи ко мне, и ты научишься делать бизнес в интернет, ты а, пройдешь мой курс, и у тебя начнется уникальная жизнь, а, к тебе люди будут выстраиваться в очередь, в поток клиентов, и ты будешь выбирать из них, на кого потратить свое драгоценное время. Тебе продадут различные обещания того, что с помощью какого-то курса, который будет называться примерно так, у тебя будет счастье в жизни или у вас будет счастье в жизни, как там правильнее. Да? Но я хочу сказать, что некоторые из этих советов мне бы хотелось разнести в щепки. Давайте начнем с первого. Воронка продаж. Мы сейчас начнем с вами заниматься тем, что создадим каждому дистрибьютору свой сайт. Вот вопрос. Каждый дистрибьютор получит свой сайт. В мире сколько-то миллионов, миллионов сетевиков. Вопрос, когда по ним мы будем ходить и смотреть эти сайты? То есть, если я просто возьму, просмотрю сайты всех своих дистрибьюторов, которые у меня есть в списке структуры, то у меня просто время кончится на жизнь. Поэтому воронка продаж ⁇ это способ продажи товара не имеющего отношения к сетевому почему потому что канал продаж у сетевой компании это дистрибьюторы то бишь это мы есть компания она продает какую то надеюсь вы работаете с компанией, которая продает нормальную продукцию то есть вы подключились туда в эту компанию приобретаете продукцию со скидкой или без в зависимости там, от маркетинг плана то есть вы приносите в компанию деньги за продукт и компания вам дает продукт все по-честному вы подписываете, то есть приглашаете человека, который регистрируется под вас там, в генеалогии вашей структуры, приносит в компанию деньги, какие-то большие небольшие, тоже в зависимости от маркетингового плана и товара, и вы получаете с этого, скажем так, от компании вам начисляется вот сюда определенный процент. Процент от покупок вот этого человека, вот этого человека, этого человека, этого этого и так далее. Да? То есть зависимость опять же от маркетинг-плана каждой компании и так, далее, и так далее. Благодаря тому, что вы рекомендуете подписаться к вам и быть э, их, скажем так, спонсором в этой компании, у вас есть, э, скажем так, доход от объема покупок, ну так скажем, от объема продаж компании этим дистрибьютором. Я бы назвал это объем покупок, но можно назвать это объем продаж, разницы никакой. Смысл в чем? Что воронка продаж, как таковая, когда это какой-то сайт, э, сейчас уже чуть позже разберем рекламу, э, мы э, что делаем? Э, вот этот человек, если он начинает работать, у него еще нет дистрибьютора, давайте начнем ему тоже делать сайт с воронкой продаж. То есть и, и он еще не бенни-мени-кукареку э, в интернете, то есть ему нужно вообще нажать на, на кнопку, чтобы залезть в одноклассники, не говоря уже о том, чтобы э, там… Сделать рекламу в Facebook, оформить красиво странички. То есть для человека это вообще птичий язык. Но при этом бабушка Тамара из маленького поселка какой-нибудь может своей соседке посоветовать этот продукт. И она соседка купит, тем самым принесет деньги в компанию, получит продукт и всей системе спонсоров начисляется там какой-то определенный процент. Для этого не нужно организовывать никакие воронки продаж, объяснять этим людям что-нибудь там супер хорошее. То есть для этого существует просто обычная рекомендация. Вот фишка с маркетинга и почему она такая э, большая индустрия, быстрорастущая, потому что э, в эту систему задействованы обычные человеческие качества. Рекомендую то, что мне нравится. вот здесь это превращается в освоение э, изготовления сайтов, это в освоение рекламы, э, в том, чтобы освоить какую-то тему и ее продавать. Это нужно подготовить целый курс, это нужно подготовить целый материал, это нужно что-то продавать там или продукт. У некоторых это получается, но я вам хочу сказать, что это дикое меньшинство, дикое меньшинство, но и при этом у этих людей вот так вот сеть выстраивается. И все. она дальше не выстраивается. Потому что клиент, который вас нашел в интернет, он не планирует развиваться, потому что также настроить свой канал продаж он не может. Это неповторяемо. Есть такое слово дубликация. Хотя слова в русском языке такого нет. Да? Есть дублирование, повторение наставника. Он понимает, что этого товарища, извините за выражение, хрен повторишь. Вот. И получается, что э, я, конечно, э, видел ситуацию, когда мне человек говорит: да нет, у меня есть работающий человек. Я говорю, кто? Мой сын? То есть человек взял какого-то товарища и под него пишет своих людей, которых он там ловит э, на рекламе. Это что, э, сетевой маркетинг, когда вот этот человек какому-то, извините, недоразвитому лидеру, который не может сам построить сеть, пишет вниз организацию. Это не лидерство, тут вообще нет сетевого маркетинга. Это обычный канал продаж через интернет. То есть это eBay, Amazon, это AliExpress, то есть это вот реклама, товар. А если вы будете придумывать воронку продаж, то я вам хочу сказать, что вы наткнетесь на то, что вы будете не дублицированы со временем. Поэтому те блогеры и те как бы, инфобизнесмены, которые вам говорят вот эти сказки, ну это первая сказка, делите ее там, на 50. Поэтому Совсем мало что нужно в интернете делать сетевику для того, чтобы, скажем так, строить свой бизнес. Гораздо меньше, чем… Сейчас я перечислю.